Боль не зря называют сторожевым псом организма. Она, конечно, неприятна, но для нас прежде всего боль служит сигналом о неполадках в организме. При прикосновении к горячим предметам мы отдергиваем руку, а боль в животе сообщает нам, что нужно проверить органы брюшной полости, изменить диету или, если боль сильная, срочно обратиться за медицинской помощью. Зубы тоже болят не просто так. Если заглушать неприятное ощущение и терпеть боль, можно довести себя до тяжелого пульпита, абсцесса или остеомиелита. Чувствительность к боли у разных людей отличается. И уровень раздражения нервной системы, при котором вы начинаете испытывать боль, в медицине называется болевым порогом. Если вы считаете, что он у вас слишком низкий и доставляет вам слишком много хлопот, попробуйте предпринять несколько шагов. Только ни в коем случае не используйте обезболивающее средство постоянно, без консультации с врачом. Мало того, что они могут усугубить имеющиеся заболевания, почти все средства против боли обладают немалыми побочными эффектами. Болевой порог снижается при общем утомлении, недосыпании, нервном раздражении, поэтому вы будете легче переносить боль, если научитесь хорошо отдыхать, расслабляться, освоите методики борьбы со стрессами. Недостаток витамина группы В, необходимых для нормальной работы нервной системы, также сказывается на снижении устойчивости к боли. Эти витамины можно найти в свежих овощах, особенно в зелени, морепродуктах, цельнозерновых продуктах, яйцах, пивных дрожжах. Хорошее настроение и чувство юмора – отличное обезболивающее средство. Если вам предстоит какая-то медицинская процедура, посмотрите перед ней комедию или почитайте анекдоты. Кожную и мышечную чувствительность к боли вы можете снизить, уделяя достаточно время физическим упражнениям и закаливающим процедурам. А какой у вас болевой порог? Бывает, что человек не чувствует довольно сильную боль, а бывает и при легком болевом раздражении уже кричит. Все зависит от порога болевой чувствительности. Надеюсь, видео было вам полезным. Если понравилось, ставьте лайк. Подписывайтесь на канал.